Mm. <music> Свою родословную динозавры, с которыми мы знакомы по многочисленным фантазиям голливудских режиссеров и внушительным скелетом в музеях, ведут стриаса. Так ученые называют самый ранний геологический период мезозойской эры, начавшийся 252 миллиона лет назад. Ближайшие предки динозавров, как известно, располагались в основании птичьей ветви. При этом многие ученые представляют их размером с курицу, ходящими на двух ногах. И в отличие от своих близких родственников крокодилов, довольно проворными. Миллионы лет продолжая развивать эти качества, они в конце концов, эволюционировали до современных птиц. Такую вполне логичную картину с ног на голову перевернула международная группа ученых, обнаружившая новую кандидатуру на роль раннего предка динозавров. И оказался архозавр-телеократер Радинус, фрагменты скелета которого были найдены в Танзании. Кто такие телеократеры? Чем они отличаются от тех динозавров, которых мы привыкли себе представлять? Нам удалось выяснить у заведующего кафедры палеонтологии и стратеграфии КФУ Владимира Силантьева. Выражаясь современными терминами это четвероногие, трехметровые ящероподобные животные с большим длинным хвостом. По-видимому, они были хищниками, потому что у них хорошо развиты зубы. Четыре ноги они использовали для того, чтобы настигать Добычу Телеократеру долгое время не могли найти однозначного места в родословной древних присмыкающихся. Причиной тому недостаточное количество найденных останков. Исправить ситуацию удалось благодаря находке новых окаменелостей животного. В частности, удалось найти кости голеностопа, которые пролили свет на то, что телеократер является одним из древнейших представителей птичьей линии эволюции. И вот у телеократеров особенности костей сходны с костями большинства динозавров из-за этого сходства, и пришли к выводу, что это возможные предки, потому что до телеократоров такие особенности костей, раскопаемые летом, пока не наблюдаются. Абеля Шемилова, универ -Ньюс".